Вопреки расхожему мнению, космическое пространство не является абсолютно пустым. Вся наша галактика, заполнена веществом, известная как плазма. Данный элемент играет важную роль в эволюции Вселенной, так как именно из него образуются планеты и звезды. Ученые со всего мира пытаются объяснить загадочную природу процессов, которые происходят в разряженной плазме. Но тут же сталкиваются с проблемой необходимости моделирования загадочного вещества — ведь натуральные эксперименты довольно дорогостоящие. Молодой ученый астрофизик Казанского университета готов представить общественности свое видение решения злободневной проблемы. Александр Шимахин усердно потрудился и создал абсолютно новую математическую модель, которую можно применить как в фундаментальной науке, так и для усовершенствования научно-исследовательских материалов при производстве. Ну вообще разработка математической модели она позволяет совершенствовать методику обработки усовершенствовать параметры обработки и так далее. Но есть вообще помочь, можно сказать, производителям отчасти. Если, к примеру, обработать плазмой материалы, из которых состоит скафандр, он будет лучше защищать космонавта от радиации при выходе в открытый космос. Защитные свойства обшивки корабля также можно усилить, если обработать материалы, из которых она состоит плазмой. Благодаря разработанной в Казанском университете математической модели параметры плазмы можно будет численно менять и уменьшать расход энергии. Ученые Казанского университета стали первыми, кто разработал данный проект. Можно э, э, моделировать процессы в межзвездном, в межзвездном пространстве, в ионосфере. Вот мы занимаемся течениями плазмы, и поэтому расчет потоков в ионосфере, это в принципе, доработав, доработав эту модель, можно производить вот эти расчеты. Модели способны изменить сотни экспериментов, экономит время и деньги, трудно усомниться в значимости данного исследования и активной роли плазмы, как существенного компонента в протекающих процессах таинственной звездной системы. Аделя Шемилова, Роман Самарин, универ -Ньюз.